Всем привет! Меня зовут Лёша. Я учусь в школе в 87-й. Мне 12 лет. Я увлекаюсь танцами, футболом и очень люблю животных. Чем занимается представитель 4-го отряда? прочитать стихотворение с насморком. выходи я тебе просвещу серенаду то тебе серенаду еще просветит? сутки к ряду могу за упаду если он за меня посетит Молодец, очень артистичное чтение. И это у нас пресняков Алексей из 4. Четвертого... У нас была уникальная возможность. Спасибо. Четвертый отряд аплодисменты вашему участнику. Очень гибкий, посмотрите, внимательный, любящий танцевать, показывающий разнообразные движения. Давайте следить. Аплодисменты. Спасибо большое Алексея и я хочу еще раз для вас объявить наших участников. y